Можно ли расписать всех богов, программ и их алгоритмы по первоосновам? Если нет, то почему? А если да, то зачем? Да, это я уже добавляю так от себя. Расписать богов, конечно, можно. Только другое дело, кто кого первым успеет расписать. Вы богов или они вас? Алгоритмы богов, программы и алгоритмы богов, конечно же, по первоосновам можно распределить. Но, будучи уверенным, конечно, надо знать, что вы понимаете их все, знаете их все и ничего не забыли. Собственно говоря, мы отчасти этим и занимаемся, да, когда изучаем те или иные системы, изучаем те или иные программы. Это не просто нужно, а можно, это нужно делать, чтобы понимать, что, какой пантеон в какую первооснову привнес, и получить право пользования этими алгоритмами. Для этого нужно, прежде всего, их понимать, осознавать, выделять. То есть видеть их не только в наличии в сущности, в существовании системе, но и в эффектах, как они проявляются. Ведь без первоосновы добра очень часто алгоритмы Достижение результата переходит в первооснову зло только лишь потому, что в этой среде они не дают универсального эффекта. Соответственно, и боги, которые авторы этих алгоритмов, вернее их имена, переписываются туда же. Да? И это неизбежно влияет на перепрограммирование реальности, которая, которая начинает формироваться дальше. Это все надо видеть. Но понимать, помнить только, что никогда ничего не бывает просто так. Алгоритмы каких-то богов, вписанных в первооснову традиции, а приходят другие боги, они становятся алгоритмами свободы, добра, зла. Что, естественно, накладывает? Накладывает и на миропонимание, и на миропостроение. И видеть надо не только в в определенном каком-то разовом эффекте. Да? И всегда надо помнить, этот эффект не коничен. Потом эти алгоритмы, скорее всего, с ними что-то начало происходить. И вот видеть эволюцию этих алгоритмов, то есть как они дошли до нас и как мы их воспринимаем сейчас, это ведь тоже их эволюция. Да? И вполне вероятно, что то, что когда-то называется злом, сейчас мы на него смотрим и говорим, что это. Давайте попробуем. Может, не зло, может, свобода. Рискнем. Результат получим, а по результату и оценим. Это глубокий исследовательский процесс. И расписовка алгоритмов, и их анализ, и отслеживание эффектов. И процесс это никогда не прекращаемый, поэтому невозможно изучить один какой-то пантеон и удовлетвориться этим. Сказать, все, английский я знаю, достаточно, да? а, а все остальные не изучать. Попробуйте просто поразмыслить. В 19-20 век люди, которые имели возможность получить хорошее классическое образование, т.е. дворянское сословие, интеллигенция, получали его, как правило, всегда по стандартному образцу, основой которого в этом образце было изучение латыни и греческого языка, и, соответственно, римской и греческой культуры. Поэтому не напрасно говорится, что наша культура сегодняшнего дня она взросшена на античности, то есть мы продолжение античной культуры. Античной, не христианской, не византийской, упаси боги. Потому что те, кто воспитывается в византийской культуре, они, как правило, не имеют отношения к творцам реальности. То есть они, Это не интеллигенция, не ученые, не дворяне. То есть те люди, которые могли заниматься наукой, и искусством, у них было, были ресурсы и время. Да, те, которые обучались именно по византийской линии, то есть непосредственно православие и три класса ЦПШ, это как раз и есть. ЦПШ это церковно-приходская школа. Это византийская линия. Они ничего не творили. За очень редким исключением там другое предназначение у византийцев. Значит, соответственно, то, что мы имеем сейчас, то, что мы называем современной наукой, то, что мы называем современной культурой, оно все имеет дотичные корни. Да? Просто помним об этом. В английских ортодоксальных школах, публичных школах, еще по -моему, до 60-х годов эта практика никуда не уходила. Современные политики сегодняшнего дня, вот посмотрите на английских политиков, это последние, которые получали подобное образование. То есть они только поступив в университет или еще куда-то начинали изучать специализацию профессии. Но они в детстве не получили разностороннего образования различных культур. Их платформа, их основа, их базис, это латынь греческий, римская и греческая культура. Соответственно, то, что заложено в основе, таково и будет здание. То, что они делают сейчас, это последствия римского владычества, имперского владычества. Последние имперцы сегодня находятся у власти в Англии и в Америке. В России уже нет, потому что э, античная культура у нас закончилась, и античная программа у нас закончилась с революцией. То есть мы на 60 лет раньше прекратили это безобразие. Правда, у нас немножко другая платформа, какая-то уж сплошная эклектика. Но лучше уж пусть будет эклектик. Да? По крайней мере, на этой эклектике что-то другое сумеем сделать, чем э, бесконечные имперские амбиции, которые просто не могут не быть, потому что никаких других нет. Ну нету, какая платформа, такие амбиции, ну что скажешь. Так вот, возвращаясь как бы к предложению подумать, давайте просто поразмышляем, а что было бы, например, каков мог бы быть например сегодняшний истеблишмент, если бы помимо греческой и латинской культуры глубоко они, глубоко они изучали не только Приключения Одиссея и Троянскую битву, да, а также всех греческих, безусловно, великих авторов и деяний римских императоров. А возможно еще славянскую культуру, скандинавскую культуру, кельтскую культуру. Вот если бы было у них такое разносторонняя система обучения, если бы они учили не только греческий и латынь, но и санскрит, например, что бы это были за люди, имеющие воспитание подобного рода всего, к сегодняшнему дню? Мне кажется, что они бы немножко отличались, а может даже очень существенно отличались бы от тех, кто сегодня пытается определять жизненный путь миллиардов людей.